Неделю можно охарактеризовать как очень творческую и результативную. Происходящие события способствуют обретению вдохновения, решению застоявшихся проблем. Атмосфера наполнена романтикой и любовью. Много общения, приятных встреч. С 24 января Марс движется по Козерогу, приближается к Венере, которая с 31 января в директном движении. Все области, которые планета характеризует, раскрываются, оформляются. В сфере творчества, личных и деловых взаимоотношений, в финансовых делах ситуация значительно улучшается. Люди проявляют дисциплину и готовность к сотрудничеству. 1 февраля в 7:46 по Киевскому времени новолуние в Водолее, которое запустит неизбежные обновления. Запишу отдельное видео в конце месяца. Посмотрите, пожалуйста. С этого новолуния по китайскому календарю наступает год тигра. В ближайшие дни после новолуния люди включаются в деятельность неожиданно и ярко. Меркурий 4 февраля стационарный, а с 5 февраля в директном движении, что положительно отразится на всех сферах жизнедеятельности. Далее по лунным дням. 31 января в понедельник убывающая луна в Козероге до 11.42, после чего переходит знак Водолея. Период луны без курса с 6.43 до 11.42. Напряженный день. Луна в квадратуре с ураном. Людям свойственна резкая смена настроений в этот день. И даже часто не от обстоятельств. Некий хаос и беспорядок в делах, эмоциональная неустойчивость мешает работе и благополучному решению семейных вопросов. В самый неподходящий момент ломается техника, зависают телефоны и компьютеры. В быту тоже внезапно появляются проблемы. То трубу прорвало, то вышла из строя бытовая техника, электричество отключили. 29-й лунный день, его символ спрут. На внутреннем уровне время тревог, беспокойных снов, сомнений в себе. Чтобы свести к минимуму возможные неприятности, желательно соблюдать диеты, по возможности уединиться и подводить итоги месяца. Камни, черный жемчуг, перламутр, обсидиан, кохолонг, белый опал, лабрадор, цветная яшма. 1 февраля во вторник в 7:46 по киевскому времени новолуние в Водолее, о котором расскажу в отдельном видео. Луна соединяется с Сатурном. Люди становятся терпеливее, вдумчиво и благоразумно смотрят в свое будущее. Первый лунный день очень короткий, всего около 30 минут. Это время творческих замыслов. В первый день Луны никаких дел начинать не стоит. Лучше их только планировать. То, что в этот день будет спланировано, может впоследствии успешно реализоваться. Это в известном смысле магический день, когда можно создать мысленные образы ментальные формы в сознании, которые потом воплотятся в реальность. Символ, светильник, лампада, свет, лампа. Не думайте о плохом, окружите себя правильными людьми, это поможет вам добиться успеха более естественно в ближайший лунный месяц. Бриллианты и горный хрусталь поможет гармонизовать окружающую среду. С 8.15 второй лунный день. Его символ – рок изобилия. Хорошо начинать в это время цикл физических упражнений или большую информационную работу. Если этого не делать, энергия остается внутри человека и проявляется в виде уплотнений, что в результате может дать ухудшение здоровья. Как минимум старайтесь провести день активно, работайте физически, занимайтесь физкультурой. Также время подходит для страстных любовных взаимоотношений. Камни второго лунного дня. Жадеид, халцедон, агат переливчатый. Период луны без курса с 13.01 до 2 февраля 12.59 по киевскому времени. И с этого момента в среду растущая луна в рыбах. Утро неэффективное, так как Луна без курса до часа дня почти. С 8.42 – третий лунный день. Его символ – Барс или Леопард, готовящийся к прыжку. Вторая половина дня в среду – это период активной борьбы, напора и агрессии, конкуренции. Все пассивные люди в третий день Луны уязвимы. Человек… Если он не борец, закрывает в себе энергию, становится мнительным и подозрительным. Камни, которые помогут правильно применить энергетический потенциал третьего лунного дня: джиспилит, рубин, цитрин, авантюрин, перит. Время подходит для борьбы с металлами. Вечер очень душевный, благоприятен для любого взаимоотношений, планирование совместного будущего. 3 февраля в четверг растущая луна в рыбах в гармоничных аспектах с Марсом, Венерой в соединении с Юпитером. Благоприятный день. Каждый человек может открыть для себя что-то новое и позитивное в наиболее волнующих жизненных сферах. Неожиданные новости через средства массовой информации и социальные сети заставят многих поменять привычную тактику в процессе достижения целей. Практически все знакомства быстро перерастут в более тесные и долгосрочные взаимоотношения. Четвертый лунный день. Его символ – древо познаний. Старайтесь не принимать скоропалительных решений сначала все как следует обдумайте более того меркурий замедляет ход готовится перейти в директное движение а это значит что все задуманное и запланированное на 3 и 4 февраля после 5 февраля потребует корректировок в этот день можно разгадать в себе какую-то тайну на интуитивном уровне камни сардоникс амазонит зеленый нефрит 4 февраля в пятницу растущая Луна в рыбах до 16.56, после чего переходит знак Овна. В этот день Солнце в соединении с Сатурном. С одной стороны усиление, но и ограничение, однако полезное, способствующее структурированию бизнеса, предприятий, отдельного человека или коллектива людей. Марс в секстере с Юпитером, помогает решению юридических вопросов, продвижению в делах с иностранными партнерами. луны без курса с 11.40 до 16.56 по киевскому времени. Это время не подходит для начинаний, но благоприятно для завершения работ, окончательного согласования ранее разработанных документов. Пятый лунный день. Символ единорог, обозначающий, в частности, верность принципам долгу. Следует соблюдать осторожность, осмотрительность, благоразумие. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы найти свое место в социуме. Камни, бирюза, розовый халцидон, мрамор. 5 февраля. В субботу растущая луна в Овне в напряжении с Марсом и Венерой. В гармонии с Солнцем и Сатурном. Меркурий директный. Мысли в голове упорядочились. Аспекты дня сочетают в себе тонкую чувствительность и твердость, самоорганизацию, подходящее время для того, чтобы вернуть страсть в личные отношения, заняться своим телом, начать курс массажа или физических упражнений, выполнить большой объем работ по дому. Шестой лунный день символ облака, журавль птица символизирует пассивное женское начало день подходит для мероприятий по оздоровлению и омоложению также для планирования семьи проявления инициативы в любовных отношениях камни которые помогут правильно использовать планетарные влияния этого дня геоцинт, цитрин в этот день можно разобраться с причинно-следственными связями предпринять активные внешние шаги и найти ответы на волнующие вопросы, выйти из замкнутого круга проблем. 6 февраля в воскресенье растущая луна вовне в напряжении с Меркурием и Плутоном включает в подсознание желание действовать, блистать талантами, конкурировать, доказывать свою правоту оппонентам. Проблемы решаются волевыми действиями, прямолинейно, выполняя конкретные задачи. Хорошее время для запуска стартапа, начала бизнеса. После тяжелых усилий выход будет найден. Работа начата. Поставленные цели достигнуты, а соперники побеждены. при луны без курса с 19:20 до начала суток, 7 февраля до 0,52. Планетарные энергии в воскресенье сформируют. Наилучшие обстоятельства для активных личностей. Но вибрации планет тяжеловаты для тех, кто предпочитает жить в иллюзиях, отказываясь реально смотреть на вещи. В седьмой лунный день символ жезл, роза ветров. Отличное время для работы со стихиями природы. Камни седьмого дня сапфир, гелиотроп, коралл. Уважаемые дорогие зрители, по вопросам обучения и индивидуальных консультаций, контакты на главной странице и под видео. Стоимость моей работы приемлема для всех. Благодарю вас за внимание. Мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки канала. Спасибо, что остаетесь со мной. До новых встреч. До свидания.